посмотрите была церковь но восстановлением тут явно никто заниматься не планирует остались небольшие барельефы но в целом все достаточно печально Давайте пройдем внутрь. Купола уже нет. Заросло травой. То есть здесь даже, в принципе, никто и не пытался ее восстанавливать. Я думаю, восстановлению она, наверное, уже и не подлежит. Осталась мозаика, можно посмотреть, была красивая роспись в свое время, даже осталось пару икон. Ну и люди, кстати, приходят. То есть верующие люди, что самое интересное, еще приходят, лежат цветы, лежит молитва слов, свечки. То есть, видимо, церковь с историей. Конфеты. жаль жаль жаль что все в таком состоянии и только вот умельцы энтузиасты как-то еще поддерживают здесь молитвенную жизнь деревянные перекрытия явно был второй этаж надо будет пол, пол был из плитки, винтовая лестница, кстати, железная. второй этаж и, ага. и здесь у нас также остатки церкви То есть можно железные решетки и еще одна винтовая лестница наверх история ребята вот вид с другой стороны это получается по винтовой лестнице. мы поднялись сюда а вторая винтовая лестница вела на крышу но честно говоря на в таком состоянии что я на нее залазить не рискнул массивные были ворота в свое время и вот одна винтовая лестница железная, кстати, вот вторая да, три этажа церковь была этажа. На один этаж мы с вами поднялись, туда дальше выше Я уже не стал. Хотя кирпичи складывали аккуратненько. Может быть какие-то работы здесь и ведутся, потому что видно, что кто-то прибирался, кирпичи складывал аккуратно. таких на самом деле разрушенных мест если отъехать от крупных городов у нас полно оцените толщину стен